Я хочу рассказать вам об моем Real Estate Experience, в котором мне помогал на протяжении всех лет и всех моих покупок и продаж Гелер Попорт. В 2011 мы приобрели недвижимость, сделали очень хороший дил с его помощью и прожили в этой... В этом юните это был кондоминимум 11 лет. И в 2022 году мы решили поменять эту недвижимость на место в более спокойном районе. И тут мы опять обратились к помощи Гель, и он нам помог я считаю, что это была очень хорошая сделка мы купили нашу новую недвижимость и поставили нашу предыдущую недвижимость на продажу Последний, при последней сделке по покупке дома его цена на маркете была 689 тысяч и При помощи Геры мы сбили эту цену, нашли всякие нюансы, он нашел нюансы и мы приобрели этот дом за 655 тысяч. И после того, как мы вошли в Эскро, он нам помог сэкономить еще 11 тысяч. Человек, который знает, понимает и у которого experience и, в общем, на любые вопросы он... В Real Estate он может дать вам внятные и убедительные ответы, стоит много. Спасибо.